Друзья, всем привет! Как я обещал, запишу подробный ролик о интерлей проекте, который уже запустил краудлон и мы можем участвовать, вернее, можем поддержать этот проект в порачении на Polkadot. В общем, как всегда, посмотрим на их метрики, что они предлагают, выгодно в нем участвовать или нет. Посмотрим приблизительно, поразмыслим, какая может быть капитализация, исходя из того, сколько токенов будет в рынке. Ну и, конечно же, покажу... Если вы будете контрибютить, как это сделать и какие бонусы вы можете получить, участвуя в данном краудлоне. Кому это интересно, друзья, присаживаемся. Поехали. Ну а перед тем, как начать, друзья, рекомендую, как всегда, подписаться на мой телеграм-канал. Информацию одной из первых я всегда даю сюда, а потом уже остальное все транслирую на YouTube. Поэтому, ребята, подписываемся обязательно. Буду рад видеть каждого. Итак, друзья, Interlight BTC. да, Вкратце, сейчас давайте пройдемся по проекту. Это э, реально проект, который про технологию. Он призван принести ликвидность BTC в экосистему Polkadot. Поэтому он является очень важным в этой экосистеме здесь все очень просто оно будет работать я уже на тестовой сети ихний продукт который уже вышел все это протестил кто это делал я предыдущее видео тоже снимал мы тоже с вами тестили как это работает вы здесь просто блокируете свои BTC, переводите да и получаете один к одному то есть минтите их интер äh, а те ваши BTC, они защищены, лежат в хранилище, в Ол, да, они обеспечены Дотом, они защищены самой экосистемой полка Дот. И вы сможете таким образом сразу участвовать своими биткоинами, то есть той ликвидностью. А вы знаете, что биткоин является самым ликвидным и огромным по капитализации криптовалютой. Поэтому вот этот проект создан для того, чтобы эта ликвидность, какая-то часть сюда перетекала, и вы могли пользоваться стейка здесь, обменивать свои BTC, приумножать любые другие криптовалюты за счет, за счет этой ликвидности. И все это наконец-то будет доступно именно в таких экосистемах, децентрализованных как Polkadot, космос, Также будет возможность и эфириум в сети это делать. Поэтому этот проект именно предоставляет такую возможность. Ну и когда вы, к примеру, где-то заработали, деньги приумножили, вам нужно вывести сразу свой BTC. Вы это делаете абсолютно без каких-то задержек. Сразу отдаете свой InterBTC взамен на настоящий BTC и отправляете назад на свой кошелек. Все это работает. Я сам протестировал. Можете глянуть это видео есть у меня предыдущие на канале. Мы там зарабатывали дополнительные бонусы, чтобы в этом краудлоне получить, собственно, их. Также у них очень молодая, амбициозная команда seo founder Алекс Земятин. На борту есть интересные фонды. KR1, Blockchain Ventures. В общем, поддержка. И команда, все у них хорошо и на высшем уровне. Он, может, не такой распиаренный, как проекты, которые вливают очень сильно средства на маркетинг, но этот проект именно то что нужно экосистеме Polkadot. А это является одной из главных да, функций, задач и вообще, почему эта система ну как бы функционирует и вообще начинает развиваться. И привести сюда BTC в эту систему, это ну дорогого стоит, я считаю. Поэтому в этом краудлоне я участвую, я уже поучаствовал. Смотрите, они только э, вышли. Краудлоны начинаются во втором батче 23 декабря, но они уже открыли взносы и мы можем это делать и кто будет делать это раньше мы получим свои определенные за это награды и давайте посмотрим какие именно они нам дают Итак, участвует у них цель занять из 6 по 11 слот то есть во втором баче стать парачейном на полка я более чем уверен у них это получится они будут максимальный период арендовать порочение на Polkadot. Он составит 96 недель. Что это означает? Это означает, что Polkadot, токены, которые мы лочим, они будут заблокированы у нас ровно на 96 недель. По истечении этого срока они нам вернутся. Если проект не проходит второй батч, не выигрывает слон, слот, они нам возвращаются сразу на кошелек. Они выделяют на краудлон 10% все эмиссии, у них эмиссия 1 миллиард токенов, 100 миллионов они выделяют вот, собственно, на краудлон. Максимально заявленная крышка это 50 миллионов дот, которые они заявляют, что ну, больше они принимать не будут. Ну, хотя я более чем уверен, 50 миллионов дот никто не собирал и не соберет. И если не будет какой-то конкуренции и вообще будет очень мало заносить, то эта крышка будет максимальная 21 миллион дот, я так понимаю. И теперь очень важно по бонусам, да, что они заявляют. Здесь они заявляют, что мы получим 3 плюс интер, ну, их не токен за 1 Дот, да, вроде кажется мало, но э, смотрите, 50 миллионов Дот, ребят, ну, никто не соберет. Это, ну, смотрите, вот, хайповые проекты с сумасшедшим там маркетингом Мумби, Параллель э, там они собрали максимум 35-32. Потом пошло все на понижение. От Параллель уже 10 ели собрали. а стар ели 10. Здесь Clover, Infinity, да, еще тоже, мы десяточку соберут. А второй батч, я уверен, что кто тоже пойдет на спад. Ну, максимум кто-то с первого места может 15 собрать. Но я не думаю, что кто-то больше 10 будет собирать. Поэтому консервативно я отношусь к тому, что они соберут ну в раза 3 меньше, может, даже больше. Поэтому я здесь рассчитываю как минимум на 10 токенов. И это так, консервативно еще. Очень круто, что они 30% сразу отдают нам после запуска сети, а 70% будут линейно разлочены в течение 96 недель. Так вот сейчас мы будем считать метрики, экономику, что за вот эти 30%, которые сразу мы получим, есть большая вероятность, что мы отобьем свои вложенные ДОТ. Особенно по той цене, которая сейчас на Polkadot. Дальше, там где я показал, что я рассчитываю, где-то 10 монет за один дот мы получим. Плюс мы здесь получим еще дополнительно, как ранние пташки, которые занесут до 23 декабря официального старта аукциона. Мы получим 10% сверху. Дальше, то что мы проводили, кто успел, я не знаю, получат еще 5% за квиз. То есть 2,5 и 2,5 из-за того, что мы тестили Mint BTC. Да? Тестировали их систему. Кто это сделал, получит еще плюс 5%. Всю эту информацию я давал, ну, естественно, на первом канале и на YouTube. Дальше я уже вот занес Dota и получил реферальную ссылку. Поэтому, переходя по моей реферальной ссылке, вы получите тоже 5%. Там история win-win. Вы получаете 5% дополнительно, и я получаю 5%. Я думаю, никому обидно не будет. Дальше, если вы заносили в Кинцуги проект, то вы получите еще 2,5% бонуса. Кинцуги, напомню, это ихняя же сеть на Кусама. Они участвовали во втором тоже батче. Да, и заняли, вот видите, по-моему, шестой слот, я не помню. И Они собрали 200 тысяч Кусам. Мы, кстати, вот 23 декабря ждем начисления их токенов. Ну, это и к тому, что кто заносил туда в Кинцуги, то с того кошелька надо участвовать здесь в интерлей, и вы получите тоже 2,5%. Кто делал тесты, да, и Mintel BTC, тоже обязательно подключайте только тот кошелек. Тогда вы получите все эти бонусы. Так, максимально собирает, мы сказали уже. Дальше. Ну, этот бонус 10% это для китов. 50 тысяч дот, если вы хотите залочить то вы получите еще 10%. Ну и здесь те бонусы, которые они выделили, да, если все они не разойдутся и останутся, то они будут распределены, я так понимаю, между всеми участниками данного краудлона. Итак, друзья, сейчас самое главное, тоже переходим к токеномике, попробуем подсчитать приблизительно капитализацию, сколько токенов будет в рынке изначально, попробуем определить их цену и сразу покажу, как занести в краудлон, то есть поучаствовать. Пользу данного проекта. И дальше, давайте посмотрим на распределение. На краудлон, как мы уже сказали, 10% выделено, да, 30% нам сразу дают процентов и 70% в течение 96 недель. Казначейство не, которое будет контролироваться и управляться сообществом, 25% и распределение написано э, при запуске и без вестинга. Ну, это все начнется там после порачей на какие-то Моменты с разблокировкой. Но ну, в начале, в первом месяце я этих токенов в рынке ну, скорее всего не вижу, чем они там будут. Дальше награды хранилище там 30%. Тоже без вестинга. Первый месяц тоже вряд ли они будут. Награды за участие в голосовании 5%. Тоже без вестинга. Их тоже первый месяц вряд ли мы увидим. Дальше команда и ранние спонсоры 20%. Здесь тоже все классно. После запуска на через 48% неделю у них там изоляция. Потом 144 недели линейный разлог. То есть вся эта история в долгую. Это очень хорошо. Первый месяц тоже практически мы не увидим. Ну и резерв фонда 10%. То есть они могут выделяться на разное поощрительное. Там аэндропы или может на следующий там парачейн. После двух лет они будут принимать участие. Поэтому здесь тоже в принципе в самый первый месяц Помимо вот этих 30% от краудлона, которые там мы вносим, я в принципе в рынке не вижу. И соответственно, это на старте в первый месяц, когда нам будет давать 30% наших наград, это около 3% всей эмиссии будет в рынке. Это где-то 30 миллионов. И давайте допустим, что в сети Polkadot кап капитализации, как ни крути, они должны быть повыше, чем в сети Kusama. И возьмем самую консервативную, да, там, Прогноз, если мы это макала, мумбим, прогнозируем до миллиарда капитализации, может и больше, это такие больше хайповые проекты. Давайте здесь посчитаем, хотя еще раз повторюсь, это ликвидность BDC, технология. Давайте ну, прям занизим или возьмем какую-то консервативную область, там 400 или э, 300 миллионов. Да? Давайте 300 миллионов возьмем, чтобы ровненько было посчитать. Здесь я говорю вам, как минимум я думаю, что будет. Где-то 10 плюс токенов, и капитализация будет приблизительно там пусть 300 миллионов, да, и 30 миллионов в рынке, то эта цена будет токена где-то 10 долларов. 10 долларов умножаем на 10, соответственно, 100 долларов за один дот, ребят. А если 100 долларов за один дот, и нам дают 30% сразу на руки, то мы понимаем, что мы берем 33. Доллар. Дальше мы летим с вами на рынок Смотрим, почему ДОТ 26 и 20 да? Я сегодня взял 26 именно для этого краудлона Кстати, кому интересно Сейчас пока рынок вообще не определение Если будет еще один пролив Я вот ордера на ДОТ поставил От 30% от того, сколько я хочу взять На 22-23 доллара И сразу на 17 Если будут такие тени, свечи вот, Все, что там дальше, ниже Будем там анализировать Записывать ролики отдельно но сейчас я взял для краудлона по 26 и как видите, вся эта математика, если приблизительно консервативные цифры такие будут, сходится, что мы с первого же разлока можем отбить нашу инвестицию. И дальше 96 недель мы будем бесплатно получать халявные токены Интерлей и через 2 года разморозится наши DOT. Поэтому история это, в принципе выигрышная. Вся история это будет ломаться, если они соберут капу 50 миллионов DOT. Но еще раз повторюсь, это ну, просто нереально. Да, нам потом придется э, подольше отбиваться, будем получать токены, отобьемся может через полгода, через год. Ну и в любом случае вернуться бесплатно наши DOT, которые мы берем вроде как по такой средней консервативной цене. Еще раз повторюсь, чем ниже DOT на рынке, тем выгоднее участвовать в парачейнах. Я думаю, это вы понимаете. Я буду придерживаться и надеяться на сценарий, который я проговорил, свой консервативный. Но вы же понимаете, что капитализация рынка тоже может быть не 300 миллионов, а больше. Штокен может стоить тоже дороже. Вот. Но мы не берем максимальное значение, берем такие более средние консервативные. И давайте переходим к самому главному, как здесь залочить свои Polkadot. Ну Для начала, кто первый раз... Я думаю, вы должны понимать, что вам нужно обязательно установить расширение вот такой кошелек Polkadot. Как это сделать? Я снимал ролик, обязательно его посмотрите, внимательно разберите, здесь ничего страшного нету. Только через Polkadot.js можно участвовать в парачейнах. Но это будет по правильному. Можно еще через биржи, там кошельки какие-то сторонние левые. Но я туда не лезу, это не мое. Дальше вы переходите по ссылке э, в описании под видео, либо, естественно, в Телеграм-канале она будет для получения бонуса больше там 5% и вас перенаправит на вот такую страницу. Сразу хочу сказать, кого Google, как и у меня, сразу переводит на русский язык, у вас здесь будет выбивать вот такую ошибку. Нажимаете Refresh, то есть перезагрузить и выбирайте английский язык, чтобы страница загрузилась нормально. То есть если такая ошибка будет, перезагрузите и поставьте английский язык. Все, здесь вы должны сконнектиться с вашим кошельком, опускаетесь вниз, вот здесь подключаете свой кошелек, выбираете. Ну и вот здесь в меню вводите дот, сколько хотите вносить. Вот, к примеру, вы хотите заложить 10 DOT и видите сразу, какая будет награда. Но Это у меня моя награда, пишет, так как я заносил кинсуги, вот 2,5%. Реферальный бонус вы получите, это 100%. Бонус ранней пташки, если до 23 числа вы получите дополнительно еще 3 монеты. И вот здесь если проходили квиз и тест сделали, нам начислят обязательно, просто сейчас не отображается еще по 2,5%. Дальше соглашаетесь, нажимаете галочку, нажимаете contribute и здесь будет смайлик, что у вас все хорошо получилось. Там пароль от кошелька нужно будет ввести и на этом все. Также я всегда показываю на полка.js, если вы заходите, посмотреть, правильно ли у вас все получилось. Нажимаете Network, нажимаете Parachain, нажимаете Crowdloan, У вас все подгружается. Ищите вот здесь Interlay. И вот здесь как подгрузится, видите, у вас будет здесь My Contribution. И там будет написано, с какого кошелька и какое количество вы ввели в этот Crowdloan. CrowdLong только открыли. Видите, неплохо начинает закидывать. Уже 3500 DOT. Я буквально записываю тут со старта. Это, наверное, полчаса такая прошло. Проект действительно стоящий, интересный. Вы, конечно же, анализируйте сами, насколько это выгодно вам или нет. Я в этом участвую. Я даже записал видео, почему я участвую в поращениях и Кусама. Тоже можете посмотреть. Этот проект для себя выбрал с точки зрения... Если все будет хорошо и рынок не внесет очень серьезных корректив с проливом там, на 30 или за 20 биткоин, то я более чем уверен, плюс-минус те прогнозы и 30% те токены, которые мы получим, мы сможем сразу отбиться в долларовом эквиваленте. Но даже если этого не произойдет, уже на следующей волне я эти токены буду собирать и продавать уже по хорошей мне цене. Плюс доты наши возвращаются, это тоже огромный плюс. А будете ли вы участвовать в проекте Интерлей или нет, буду рад почитать в комментариях под видео. Не забывайте подписываться на YouTube канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.